чему учиться в сетевом маркетинге меня зовут зайцев алексей и я попробую тебе об этом рассказать смотри э, очень много сетевиков получают целый день информацию мы как это э, сливная яма в нас сливается все с интернета все полезное и мы тут заполняем заполняем заполняем заполняем вот этим всем хламом э, с точки зрения полезных знаний э, себя и потом от этого больше устаем так вот смотри э, что ты в результате того что ты получил в интернете э, что ты из этого применяешь. То есть, личный бренд, ты его раскачал, но сколько болтовни на эту тему. Переписки с людьми в социальных сетях, правильные тексты, продающие тексты, ты это прокачал? Чат-боты, email-рассылки, которые уже вроде давно не работают, знаешь, но не используешь. Потом прямые эфиры знаешь что проводить надо а, худеть начну с понедельника потом а, суперсильную сильную продающую презентацию сколько человек под супер продающей презентации ты подписал на прошлой неделе вопрос что ты знаешь в этом бизнесе чего нужно учиться понимаешь то есть я бы оценил себя вообще по-другому нам не нужна информация нам нужны особые системные знания, потому что SEO-маркетинг – это не листание а, в интернете роликов, не Facebook, ни Instagram, тем более, где картинок больше да, красивых и разных, да, не а, YouTube. Это не то, что делает тебя богатым, тем более просмотр всего этого добра. И, кстати, мой ролик тебе тоже добра не факт, что принесет, потому что после него можно ничего не начать делать. А, я хочу тебе сказать о самом важном. Сухой остаток, что ты знаешь. И что из того, что ты знаешь, ты делаешь? Потому что то, что ты знаешь и не делаешь, это помойка, которая находится внутри тебя и которую надо бы почистить. Вот. А то, что ты делаешь, это реальные результаты. Так вот, смотри. Вопрос. Сколько у тебя человек появилось в первой линии, например, за предыдущий месяц или год? Сколько человек, благодаря твоим личным усилиям, появилось у тебя в команде? Сколько человек реально ты пригласил и развиваешь в этом бизнесе? Так вот, я о том что учиться нужно другим вещам, не тем, что нам продают инфобизнесмены. Среди инфобизнесменов полным-полно, ну, мягко скажем, аферистов, которые продают а, всякое бесполезное фуфло, а, этим фуфлом накачивают а, людей, которые платят деньги, а, обещают гарантированный результат, возврат денег, если вдруг а, не получится, значит, обещают а, то, что это точно даст тебе там, такой доход, и после этого там после того, как ты пройдешь мой курс публичных выступлений, ты будешь а, обалденно публично выступать. Вопрос, зачем? Вот ты осваиваешь там таргетинг, у тебя есть деньги на рекламу? А, ты осваиваешь уникальную презентацию, у вот тебя есть кому проводить эту презентацию? То есть, а, тебе а, объясняют о том, как создавать входящий трафик. Вопрос, сколько это входящий трафик стоит, есть ли у тебя на это деньги? Вот. А что насчет исходящего трафика? Может быть, ты подумал о том, чтобы… Каким-то образом самому найти людей. То есть, лично я свою команду нашел сам. Да, есть люди, которые ко мне периодически приходят. Потому что это сетевики, они видят меня, опыт и так далее. Но в большей степени я создал основной весь свой бизнес сам обычным простым звонком, обычным простым разговором, который проходит либо по скайпу, либо вот просто в жизни в кафе. И я хочу сказать, что это очень эффективная модель создания лидеров. Не просто болтовни и подписания каких-то там людей, а создание лидеров. Вот это, вот это проблема сейчас. Многие люди учат подписать 15 человек в первую линию, получить 100 заявок. Вопрос, к кому они придут? Они придут к тебе. А что ты умеешь? Чему нужно учиться? Самый важный навык, чему нужно учиться, это быть лидером, это научиться находить лидеров и приглашать их к себе в команду. Делать для этого разные вещи. И звонки по телефону, ну или там по скайпу, и переписку, и личную встречу. Не просто нажал кнопку, отправил ролик, да, пригласил на какую-то общую э, бесполезную презентацию, а попробуй взять обычного человека и сделать из него лидера. Вот этому надо учиться. Понимаешь, и самый важный момент, что все это остальное это мусор, который можно просто отсеять. Сухой остаток это сколько в твоей команде лидеров, чему ты научился, понимаешь, и если... Ты э, обучаешься не тому, как правильно рекрутировать людей в свой бизнес, не тому, как правильно приводить новых людей в свою организацию, не тому, как развивать свою команду и делать из нее команду, а не просто присутствующих людей, которые, может быть, потребляют продукцию, не просто создавать из своих людей просто вампиров, которые, ну, условно, высасывают из тебя энергетику, пока ты перед ними пляшешь, а создавать нормальную, действующую, работоспособную структуру. Вот этому надо учиться. И, кстати, этому я обучаю. Поэтому до встречи на курсе.